Добрый день, всем крепкого здоровья! Сегодня готовлю напиток, который укрепляет иммунную систему, хорошо восстанавливает силы и повышает способность организма противостоять инфекциям. Именно поэтому я рекомендую употреблять такой напиток в период эпидемии гриппа или других простудных заболеваний. Этот напиток омолаживает, нормализует деятельность всех органов и также еще улучшает функционирование желудочно-кишечного тракта, нормализует обменные процессы, стабилизирует давление и выводит всякую гадость из организма, оказывает благотворное воздействие на деятельность всего сердечно-сосудистого аппарата. Такой напиток подойдет для людей, страдающих ожирением или избыточным весом со сниженным иммунитетом, запорами и дисбактериозом, с нарушением функционирования желудочно-кишечного тракта и также кто сталкивается с проблемами выпадения волос и слабых ногтей. Это клетчатка, зародышей пшеницы. Это дополнительный источник пищевых волокон, аминокислот, витаминов, способствует общему укреплению организма, улучшению обменных процессов и выведению токсинов и шлаков из организма. Принимаю по одной чайной ложке три раза в день за 30 минут до еды, запиваю достаточным количеством воды. Можно предварительно смешивать со стаканом кефира, йогурта, сока или другой жидкостью, настаивать 3-5 минут и принимать курс приема 1 месяц. Растворимые пищевые волокна клетчатки зародышей пшеницы, растворяясь в желудке, попадают в кровяное русло, где нейтрализуют холестерин и желчные кислоты. Клетчатка зародышей пшеницы используется в борьбе с лишним весом, практически она не переваривается в пищеварительном тракте и хорошо поглощает воду, за счет чего превращает в желе содержимое желудка и полностью его заполняет, давая человеку чувство сытости. Это очень важное качество клетчатки, так как факт лишнего веса тела часто является решающим развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Если видео было интересно и полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну а я хочу пожелать всем крепкого здоровья и до новых встреч!